Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас мы с вами распакуем очередной подарочек от моего зрителя. И перед тем, как мы с вами начнем, я хочу выполнить просьбу этого зрителя. Он попросил, чтобы я передал поздравления с прошедшим днем рождения Ренату, у которому не знаю, сколько исполнилось. Он почему-то не указал. 27 января этого года был очередной день рождения у Рената. С чем я его поздравляю, присоединяюсь к поздравлениям моего зрителя. И что могу сказать от себя? Я, к сожалению. Будучи нищебродным ютубером, в то же время, Ренат, зная, что ты тоже у нас любитель Блица, к сожалению, не могу подарить тебе ничего ценного. Но, а единственное, чего я могу тебе подарить, я могу подарить тебе возможность вступить в мой клан вот ГСН, Если ты имеешь такое желание, отправляй, пожалуйста, свою заявочку, и со своим другом Антонио ФР будете играть вместе в одном клане. Ну, а если же желание не изъявишь, помни, что место в нашем клане для тебя всегда найдется. И могу сказать Антонио. Антонио, твой друг, мой друг, твой дом, мой дом, твоя жена, моя жена. но ну, последние два пункта вычеркиваем, а первый однозначно оставляем. Итак, Антонио ФР, спасибо тебе большое за подарочек. Ну, а Рената с прошедшим днем рождения. Ну что, ребят, давайте откроем, посмотрим, что прислал Антонио ФР. Честно говоря, вот за время, сколько мне падают подарки, ни одного плохого не упало. Мне просто приятно получать подарки от вас, чтобы там не лежало. Ах, Охренеть! Это просто чума! Ребят, я скажу вам так. Буквально, буквально несколько, несколько часов назад я выложил а, видео по поводу того, что на продажу выставили Т95Е6. Выставили его за бешеные бабки, реальные, за 35 долларов. Для меня эта сумма просто неподъемная. Для понимания, видео мое по Т95Е6 было заснято сегодня, тогда же, когда я открываю данный подарок. Подарок мне пришел вчера. Ребят, вчера вы можете отмотать немножечко назад и посмотреть э, время, когда подарок упал мне конкретно в хранилище. И вы увидите, что подарок Антонио э, FR прислал мне гораздо, гораздо раньше, чем т 95 е 6 э, был э, на просмотре у меня. И если бы я знал о том, что такой подарок будет, я однозначно снял бы обзор на данную машину сразу. И я, честно говоря, я в шоке. Я, я просто в шоке, потому что более ценного подарка на сегодняшний день мне сложно себе вот вспомнить, представить. Были, были приятные классные подарки от ребят, были такие, знаете, вот душевные подарки. Но, но честно говоря, подарить подарок размером в 35 баксов, это, ну, не знаю, мне, мне сложно переоценить уровень. У -у уровень того, что сейчас произошло. Ребят, дарите подарки, доставляйте удовольствие. Антонио Фер, я безумно, безумно тебе благодарен. Я однозначно снимаю обзор на Т95Е6. Выкладываю его на канал. И спасибо вам большое за ваши подписки, лайки, поддержку канала в его развитии. Смотрите честные обзоры, будьте честными друг с другом. Ребят, мира вам и спокойствие. До встречи в новых видосах. На данный момент всем пока-пока. Ну и обязательно возвращайтесь на канал.